Так, а, отзыв от, о личном обучении. Сейчас задам пару вопросов. А, чем занимаетесь? Какая ниша вообще? Общепит, доставка еды готовой. В частности, суши. Суши, да. да. А, почему приняли решение ну, вот, вписаться в курс? Ну, а чем я вызвал такое доверие, да, что решили мне Ильюшку заплатить, чтобы вписаться в обучение? А... С интернета, прочитал отзывы, посмотрел на ютубе ВКонтакте, то есть э, человек, ну, а людей открытых сразу видно, то есть как они ведут страницы свои там, ну, что не первый год занимаетесь, то есть, ну, угу. доверие этим вызвали, вот. Окей. Ну, в принципе, да, да, да, страница ВКонтакте там несколько лет, по-моему, да. да, да и так далее по информации, которая была получена, насколько она понятна, насколько она практически применима, да, ну и вообще, насколько было, ну, то есть, каким образом, вот чтобы от участника да получить обратную связь, каким образом она вообще подавалась, да, было ли достаточно практики, было ли достаточно теории? Да даже больше, чем ожидал, как бы и практика, то есть в конце уже запущенное все работает, то есть клиенты идут, то есть окупаемость даже выше, то есть не просто какая-то теория, то есть, ну, на будущее записи занятия остались, то есть, если что-то непонятно будет, там зашел, посмотрел, то есть. Ну окей. не надо забывать, что я всегда на связи. Да, на связи в WhatsApp там пишешь, могу. Без проблем. По результатам, если смотреть, после внедрения того, что мы изучили, да, практически внедрили, ну, я уже понял, что окупаемость есть, да, но вот результаты, ну, какие-то какую-то конкретику, да, я так понял, что вот вчера мы связывались, еще Uh, плюс uh, 700 подписчиков в Инстаграме, да? Uh -huh. Даже больше, 800, наверное, уже. 800, ну, нормально, хорошо. Вот, uh, ну, в рекламном кабинете видны продажи, да, то, что идет именно с сайта. И мы еще тестируем uh, сейчас WhatsApp uh, на переписку. Плитформы попробовали, uh -huh. uh, результат uh, так, не очень понятен, мы его пока отложили uh, вот uh, на WhatsApp. Надежда, в принципе, есть, потому что они вот, как я вижу. Ну да, про продажи есть, как бы пока по двум дня непонятно. Ну, то есть а. в ноль в ноль хотя бы, но. Сейчас будем смотреть. Показывает. Да, чуть масштабируем. Если будет успех, то тоже еще один вариант подачи трафика будет изучен. Так, ну в принципе, последний вопрос. Могли бы рекомендовать мое обучение и почему? Если могли, ну то есть конечно рекомендую в любом случае то есть за это за эти деньги получаешь намного больше то есть сколько было времени потрачено то есть это можно сказать ничего не стоит кстати сколько было времени потрачено вот насколько я помню 10 -го -го. Да, у нас там занятия и по два с половиной по три часа были то есть в такой атмосфере то есть ну, общались на, на практике все то есть за, за руку проверить чтобы было понимание да, а, а самое главное если вот ну, кто-то да, еще да. подключаться будет то есть мы дальше будем с алексеем работать то есть, да. другие ниши то есть, вконтакте я думаю скоро яндекс директ и т.д. и т.п. Mm -hmm. ну, я думаю еще поработать ну, это это до следующей недели а потом ну, еще по, по, по ВКонтакте потом запишем отзыв. По каждой рекламе Да, да, да. Ну, в принципе, вот конкуренты, где присутствуют, везде тоже можно вливаться, это будет нормально. ВКонтакте первый на очереди, да, там дальше надо смотреть именно по окупаемости. Яндекс, мне кажется, сильно дорогой. Мне кажется, надо либо следующее, это либо MyTarget, либо Google. Вот, ну, смотреть все надо считать. как бы Я думаю, уже поняли, что можно любую рекламную систему предварительно просчитать эффективность и понять, вообще стоит туда входить или нет. Ну, действительно, ну, да. вот, как бы, вот конкретно эти детали, как этот расчет производить, я не показывал. Ну, на ВКонтакте будет возможность продемонстрировать это. Вот. Ну, в принципе, окей. Тогда спасибо за отзыв. О, спасибо.